Вы когда-нибудь думали, что жизнь — это нечто большее, чем горы грязной посуды, пробки на дорогах и выражение недовольства? Да, это так. Об этом вы узнаете сегодня в нашей программе. Сегодня я хочу поговорить с вами о том, как быть сильными в жизни. Я верю, что мы всегда можем быть достаточно сильными, но часто не подозреваем, что это действительно возможно. Это все равно, что сидеть в темноте, когда можно включить свет. Сегодня утром, когда я сушила голову, у меня сгорел фен. Перебой в электропитании. Сначала я попыталась его повторно включить, а потом поняла, что с ним случилось и почему он отказывается работать. Знаете, я думаю, что когда христиане расстроены, несчастны, огорчены, у них в сердце нет мира, нет радости, то они могут найти выход, если остановятся и задумаются. А что же на самом деле происходит? Иногда нас расстраивает именно дьявол, хотя в большинстве случаев нам просто нужно что-то изменить. Может, свое отношение, может, какие-то свои взгляды. Так что сегодня мы поговорим о том, как не терять связь с источником энергии и жить без постоянных огорчений. Я вам скажу, что вы можете избрать два разных пути в жизни. В Библии сказано, «Я предложил тебе жизнь и смерть, добро и зло, так что выбирай». Иисус Навин сказал, «Я не знаю, как вы, а я и дома будем служить Господу». Мы постоянно что-то избираем. Есть широкий путь и узкий путь. Мы должны выбрать один из двух путей и следовать по нему. Давайте откроем четвертую главу Галатам и начнем отсюда. Отец наш, мы благодарим тебя за это слово. Твое слово — большая драгоценность. И я прошу, чтобы это слово было выражено сегодня так, как ты этого хочешь, и чтобы каждый получил через него нужное откровение. Галатам, 4 глава, с 22 стиха. Ибо написано, Авраам имел двух сынов. Одного от рабы, а другого от свободной. Два сына. Один сын рабыни, а другой сын свободной женщины. Но который от рабы тот рожден по плоти, самым обычным образом о которой от свободной женщины тот родился в исполнении обетования. Итак, здесь говорится о двух заветах, двух путях жизни. Мы можем жить по плоти, стараясь все сделать сами, все осуществить своими силами. При этом мы где-то преуспеем, но очень много потеряем. Может, нам что-то удается, но многое мы теряем. Мы огорчаемся, становимся несчастными, теряем мир, радость и так далее. Мы все через это проходили. Большинство людей так и живет. Или же мы можем жить в сверхъестественной, необычной сфере. Когда я говорю «сверхъестественный», то вижу, что многие понимают это слово не совсем правильно. Полагаю, что люди окружают слово сверхъестественный мистическим ореолом. И оно предполагает нечто туманное, некое витание в облаках и мурашки от присутствия Духа. Мы думаем, что живем в сверхъестественной сфере, когда постоянно на связи с небом и слышим голос Божий. Но я хочу пояснить это слово и скажу, что сверхъестественный — это больше естественного. Другими словами, жить естественной, обычной жизнью — значит пытаться все делать без Бога. Жить сверхъестественной жизнью — это тоже жить обычной повседневной жизнью. Когда вы становитесь христианином, вы не перестаете жить обыденной повседневной жизнью. Остаются все те же пробки на дорогах, все та же работа, та же грязная посуда, те же подгузники, те же недовольные люди и та же ответственность, которая вам так надоела. Но разница в том, что Бог добавляет ко всему этому свое сверх. Так что вдруг мы можем жить подобно тому, как сказал Павел, я хочу знать Его и силу Его воскресения, которая возносит меня над смертью, даже несмотря на то, что я еще в теле. Несмотря на то, что мои ноги стоят на планете Земля, и я делаю то, что делают все остальные, и прохожу через то, через что проходят все остальные, все же во Христе я могу, находясь здесь, пребывать там. Здорово быть в одно время в двух разных местах, не так ли? Я хочу, чтобы Бог добавил свое сверх на мое естественное. Бытие, 15 глава. Стихи с 1 по 6 показывают нам пример сверхъестественного. Итак, откроем Бытие, 15 главу, с 1 по 6 стих. Скажите все, сверхъестественный. Перед вами два пути. Рабство и попытки сделать все самостоятельно своими силами. Или же свобода. Божья помощь. Жизнь выше всей этой грязи. Жизнь в силе. Бытие, 15 глава, стих 1. После сих происшествий было слово Господа к Аврааму в видении, и сказано, Не бойся, Авраам, я твой щит. Награда твоя весьма велика. Я рада, что тут не сказано, со мной ты сможешь хоть как-то протянуть. Удивительно, но в Библии очень много мест, в которых сказано, что когда Бог чем-то благословляет свой народ, то в изобилии. Иисус пришел, чтобы мы имели жизнь с избытком. Бог все дает с избытком, а не просто, чтобы мы кое-как сводили концы с концами. Я твой щит, награда твоя весьма велика, и вознаграждение твое огромное. Мне это нравится. Вы получите награду. Не смотрите, где вы находитесь сегодня. Смотрите, где вы будете, если останетесь верными Богу. Когда вы проявляете верность в малом, вам могут доверить и больше. Многие из вас, я просто знаю это, потому что чувствую в своем сердце, многие из вас сейчас проходят времена испытаний. Но это нам нужно. В эти периоды мы познаем больше, чем в более приятные времена. Кто проходит времена испытаний, вырастает. Тот, кто не проходит испытаний, тот наслаждается тем, что он получил во времена испытаний. И сказал Авраам, стих второй, «Владыка Господи, что ты можешь ждать мне? Как я вышел, то остаюсь бездетным, и моим наследником должен быть этот человек, который работает на меня?» Авраам продолжает, «Боже, ты не дал мне потомства, и вот слуга мой, который работает у меня, получит все мое наследство». И было слово Господа к нему, и сказано, «Не будет он твоим наследником». Но тот, кто произойдет из чресла твоих, будет твоим наследником. И вывел его вон из шатра и сказал, посмотри на небо и сосчитай звезды. Если ты можешь счесть их, столько у тебя будет потомков. Я бы хотела заметить, просто немного поразмыслить, но не принимайте это слишком серьезно. Интересно, но для того, чтобы Авраам поверил Слову Божьему, Богу пришлось вывести его из шатра. Знаете, порой вам нужно на какое-то время оторваться от своих проблем. Иногда вам нужно выйти из привычного вам места, отвлечься от привычного шума и пойти туда, где вы можете побыть с Богом. Я думаю, что приехать на подобную конференцию — это тоже выйти из своего шатра. Вам нужно пойти туда, где вы можете услышать голос Божий. Аминь. Мне показалось интересным, что Бог не мог поговорить с ним в шатре. Он вывел его из шатра. Всегда старайтесь отводить специальное время для Бога. Стих 6. Авраам поверил Богу. И это вменилось ему в праведность. Прочитаем в расширенном переводе. Авраам поверил, доверился, возложил надежду, твердо уповал на Господа. И Бог это засчитал ему за праведность. Вы, может быть, не поймете, чем это так удивительно, пока не представите, что же Авраам видел в шатре. Вы знаете, что ему было около ста лет, и его жена была почти такой же старой. Можно сказать подробнее, ведь Иисус тоже был весьма прямолинейным. У Сары в теле произошли изменения, а Авраам многого уже не мог. Так говорит расширенный перевод, так что иметь ребенка для них было делом сверхъестественным. Но Авраам поверил Богу. Он поверил Богу. Давайте прочитаем римлянам 4. Я даже не знаю, сколько лет было Аврааму, когда Бог впервые это ему сказал. Может, он был еще не так стар, как описано в 4 главе Римлянам. Но прошло не менее 20 лет, прежде чем Божье обетование исполнилось. А что же происходило в этот период? Я уверена, что Авраам в день, в который вышел из шатра, пережил нечто незабываемое. И день, в который родился Исаак, тоже был для него восхитительным, но, дорогие, что же было в середине? Большая часть нашей жизни проходит именно между этими двумя точками. Именно в этот период мы проходим проверку и прилагаем усилия. Именно в это время мы становимся истинными мужчинами и женщинами Божьими. Именно в этот период Бог видит, действительно ли мы надеемся на Него и искренне верим Ему и храним Его заповеди или нет. Совсем нетрудно слушаться Бога, когда вы получаете все, что хотите, в то время, в которое хотите. Нетрудно слушаться Бога, когда вы можете наблюдать все чудеса и чувствовать присутствие Божье. Знаете, раньше я часто досадовала. Не то чтобы на людей, которые рассказывали свои свидетельства, но когда я слышала, что Иисус разговаривал с кем-то по три часа, я думала, «Боже!» А у меня единственным чудом было то, что я не проглотила кубик льда. Почему у меня так мало чудес? Во всем остальном мне приходилось усиленно трудиться, в том числе тогда, когда Бог сказал мне бросить курить. А старина Дэйв тут как тут. Я, например, не напрягался и не полагался на себя. Я просто доверился Богу и попросил Его, чтобы Он забрал у меня это желание». После такой молитвы у него отпала тяга к курению, и он больше никогда не курил. Но это не мой случай. Знаете, я бросала и начинала, бросала и начинала. Я могла рыться в мусорном бачке посреди ночи, чтобы отыскать какой-нибудь окурок. Так было. Я не могла понять, почему некоторым людям это так легко дается, а я должна была напрягаться. Я посещала проповеди о вере и слышала, как люди свидетельствовали о своих чудесах, о том, как к ним приходил Иисус, садился рядом на кровать и разговаривал с ними. А я спрашивала, «Господи, а как же я?» И знаете что? Бог заговорил со мной. Он сказал, «Блажены те, кто верят, но еще не видят. Я считаю, что мы по человеческому разумению часто думаем, что признак духовности — это видение и чувствование, различные голоса, ангелы, всякие явления и прочее. Я могу вам сказать, что все это может нам в чем-то облегчить жизнь. С другой стороны, требуется больше веры, чтобы, не видя больших чудес и не слыша голосов, не разувериться в Боге, идя по этой жизни. Так что давайте не прикрепляться ко всему видимому, чувственному, ощущаемому. Вот что я думаю. Если вы одержали победу так, как это происходит у большинства, то когда вы пройдете это испытание, вы сможете помочь большему числу самых обычных людей. Мы все знаем, наш Бог — это Бог, творящий чудеса. Мы только вчера слышали свидетельство о чудесном исцелении. Я понимаю, что люди получают чудеса, и мы тоже хотим их переживать. Часто это единственное, чего мы хотим. Я советую вам просить об этом у Бога. Но если вы не видите чудес, то не стоит разочаровываться в Боге. Примите решение, что независимо от ваших жизненных испытаний, с Богом вы все пройдете и достигнете финишной черты, когда Иисус придет за вами. Аминь. Итак, Авраам ждал более 20 лет. Давид тоже был помазан царем израильским за 20 лет до своего коронования. Так что ожидание — это часть нашей жизни. Как-нибудь я поговорю с вами на эту тему. Римлянам 4.18 Авраам сверх всякой человеческой надежды, понадеялся с верою, через что сделался отцом многих народов, по сказанному «так многочисленно будет семя твое». Он помнил тот день, когда он вышел из шатра, и не ослабевший в вере, он не помышлял о потерянной силе своего тела, что тело его почти столетнего уже мертвело, и что утроба салина в омертвении. Да, знаете, мы постоянно говорим, не смотрите на свои обстоятельства. Не смотрите на свои обстоятельства. Не смотрите на свои обстоятельства. Авраам смотрел на свои, но все же продолжал уповать на Бога, говоря, «А я верю Богу». Знаете что? Сегодня я не раз уже повторила, что нет ничего невозможного с Богом. Нет такого человека на Земле, которого Бог не может изменить. Нет такого болота, откуда бы Бог не смог вас вытащить. Нет человека, которого нельзя возродить. Нет мышления, которое нельзя было обновить. Отношений, которые нельзя было изменить. Ребенка, которого нельзя было бы родить. Нет ничего невозможного с Богом. Но знаете что? Не все происходит в одностороннем порядке. Мы соработники с Богом. А без веры угодить Богу невозможно. Каждому из нас Бог дал свою меру веры. Это дар, данный нам. Вы даже не можете получить спасение без этой веры, потому что спасаетесь вы по благодати, но через веру. Так что у вас есть мера веры. И единственный способ взрастить свою веру – это просто начать использовать то, что у вас есть. А это процесс длиной в жизнь. Вам придется делать новые шаги, принимать новые решения, и все это в отрезок времени, который можно назвать ожиданием. Но, конечно, не могу вам не сказать, что Бог – это Бог, и Он всемогущий. Всеведущий, вездесущий. Он знает все, он может все. Ему все возможно, и он добр. Он хочет совершать благие дела. Нам просто нужно научиться сотрудничать с Богом. Я считаю, что нам не нужно пугаться своих обстоятельств. Призывать людей совсем не обращать внимания на свои обстоятельства довольно глупо, потому что часто невозможно вовсе махнуть на них рукой. Просто не принимайте их близко к сердцу, не зацикливайтесь на них. Старайтесь не думать о них слишком часто и не говорить о них слишком плохо. Что есть, то есть. Авраам посмотрел на себя, на свою жену, и у него, вероятно, возникли сомнения. Знаете, когда вы смотрите на свои обстоятельства, то часто сразу начинаете думать. Эта ситуация не может никаким образом измениться. Но посмотрите на эту прекрасную фразу. «Не усомнился и не поколебался». Послание к римлянам, 4.20. «Никакое неверие или сомнение не заставило его поколебаться в обетовании Божьим, но он прибыл тверд и укрепился верой». А что дальше? «Воздав славу и хвалу Богу». Это замечательно, что мы можем собираться вместе, радоваться и прославлять Бога в таких чудесных песнях. Это помогает вашей вере. Простая детская вера. Простое доверие Богу. Если вы будете верить в своем сердце и исповедовать своими устами, то спасетесь. Хорошо, если бы мы все смогли понять, что тот же самый принцип действует для других жизненных ситуаций. Вот принцип победы. Сердцем верить, устами исповедовать. Сердцем верить, устами исповедовать. Вчера вечером я начала вам говорить о том, насколько важно проговаривать вслух то слово, которое вам открыто. Когда вы проговариваете Слово Божье своими устами, то приходит сила. Вам не обязательно это делать перед всем залом. Вы можете делать это, когда вы одни. Это приносит силу. Где бы вы ни находились, когда вас наполняет страх, открывайте свои уста и громко исповедуйте Слово Божье. В 37 главе Иезекииля написано, «Сын человеческий, могут ли эти кости ожить?» Иезекииль смотрел на поле, полное сухих костей. Есть обстоятельства, когда все, что можно сказать, только «О». «Сын человеческий, могут ли эти кости ожить?» Пророк сказал, «О, Господи, только ты знаешь». Бог тут же сам ответил ему, «Скажи пророчество на кости сии, и скажи этим костям, «О, вы кости сухие, слушайте Слово Божье!» Не ленитесь. Откройте свои уста. Нанесите ответный удар дьяволу. Давид победил Голиафа не без помощи уст. И вы тоже вряд ли можете победить вашего Голиафа с закрытым ртом. Мне нравится одно небольшое место в Римлянам 1513. Много лет назад я только пыталась все это осознать, и у меня тогда были большие проблемы. В моей жизни наступил момент, когда я совершенно лишилась покоя и радости и не понимала, куда все подевалось. Дорогой Господь, у меня исчезла радость. Господи, у меня нет никакого мира и никакой радости. Знаете, у меня есть коробочка с обетованиями Божьими. Когда вы в безвыходной ситуации, вы открываете ее и начинаете искать Слово от Бога. Вы берете Библию и говорите, «Господи, мне нужно Твое Слово». Ну же вы все это делаете? Я тоже иногда так поступаю. Мы порой смешно себя ведем. Как только вы чувствуете, что начинаете тонуть, то бежите к Богу. «Боже, мне нужно от Тебя Слово». Я часто обращалась подобным образом к Богу за Словом, в начале своей христианской жизни, и Бог мне многое открывал в те дни. Но то время было временем роста для меня. Сейчас же Бог ведет меня другим путем. Тогда я открывала Библию и говорила, «Боже, мне нужно от Тебя слово». Горе вам, грешники! Как мы ищем обетование? Мы пролистываем все, пока не находим того, что нам нравится. Так что я взяла коробочку с обетованиями и достала одно. И Бог использовал его, чтобы мне послужить. Это было послание римлянам, 15.13. Я помню, что пришла к Богу с вопросом, что не так? Куда делась моя радость? А там было написано «Радость и мир в вере». Вы можете принять решение жить обычной жизнью, опираясь на свои силы, которые быстро заканчиваются. Или вы можете позволить Богу добавить свою сверхъестественную силу на ваше естество, чтобы эта сверхъестественная сила позволила вам побеждать. Дорогие телезрители, предлагаем вам книгу Джойс Майер «Мир». Сегодня многие люди испытывают стресс, разочарованы, их постоянно что-то расстраивает.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 Мы находимся в Руанде, в образовательном центре, благодаря которому у нас появилась возможность обучать этих прекрасных детей. Помимо всего прочего, детей здесь учат тому, что исцеление всего народа начинается с принятия любви Иисуса Христа и с прощения. Мы можем помочь целой нации, пережившей страдания и боль, если научим людей любить Бога и друг друга. Вот почему мы учим этому детей. Спасибо вам большое за то, что вы помогаете этим детям обрести новую жизнь, ведь они — будущее этой страны. Бог да благословит вас! Это Лой Ач, ему 9 лет. У него нет ни матери, ни отца. Оба родителя умерли от СПИДа. Лой тоже вичинфицирован. инфицирован. Он был совсем один, пока соседка не привела мальчика на муниципальную свалку Камбоджи, чтобы работая там он мог выжить. Только представьте себе девятилетнего мальчика, который роется в мусорной свалке в поисках кусков пластмассы и металлолома, зарабатывая себе на пропитании ровно столько, чтобы не умереть от голода. Можно ли его спасти? Спустя год работы на свалке, один друг услышал о миссии «Рука надежды» для детей и спросил, не найдется ли место для Лоя. Ответ был положительным. Сегодня, вместо того, чтобы целый день работать на свалке, Лоя ходит в школу. Жизнь мальчика сильно изменилась. Он один из многих, кому спасли жизнь с пожертвования людей. Мы всегда понимали, что несем ответственность перед людьми, которые указывают нам материальную поддержку, и перед Богом, чтобы не просто раздавать деньги, но быть подотчетным за их применение, лично посещать места, смотреть, какая там ведется работа, как строятся церкви и как кроются колодцы. И это заслуга абсолютно всех и каждого. Одним нам это было бы не под силу. Если мы поможем одному ребенку, только одному, неважно, даже это имеет значение, в Божьих глазах это ценно. Каждые 6 секунд ребенок умирает от голода, это значит, что к моменту окончания этого ролика умрут 90 детей.